Приветствую! Сегодня в видео я хочу начать цикл видео которые будут посвящены скандинавской мистерии. То есть скандинавская мифология в разрезе магии и как ее практически можно использовать. Речь идет не только о рунах, хотя, конечно же, и о них тоже. А, но что касается детальных, деталей использования рун, это у меня есть все на курсах. Но здесь пойдет речь больше о самой материи скандинавской мистерии, скандинавской мифологии, северных богов северного уклада и то, как конкретно я применяю это в магии. Но должна сразу сказать по-честному, что, естественно, это канал о магии в первую очередь, о ведьмачестве, и я себя называю ведьмой, и ну, магом, практикующим магом. Поэтому, естественно, что здесь будет речь в первую очередь о том, как взаимодействовать с тем или иным божеством. И, конечно же, я должна тоже, наверное, сказать, что это видео делается в рамках контракта, заключенного с тем же Одином, поэтому... Я думаю, что это тоже такой достаточно важный аспект, как, собственно, с скандинавскими богами можно работать, как исключать контракты, кто из них готов к сотрудничеству. В принципе, они все какие-то достаточно открытые в этом вопросе. Ну, может, не все, но в большинстве своем. И да, то есть перед своим курсом по рунам я сделала ритуал именно с Отиным. И, соответственно, вот тут. недалеко я живу, в северном в регионе Балтийского моря, на юге Финляндии, поэтому мой ритуал состоялся на берегу Балтийского моря, на самом его, на самом его южном окончании, и, конечно же, сделка заключенная с медом. У нас в этом плане с Финляндии легко его найти. То есть здесь правда, есть бутылка, в которой написано Мидр, <свят> то есть прям конкретно мед, тот самый. И, собственно, да, сделка такова, что я получаю. Я получаю доступ к знаниям, к мистериям, к энергиям, брун, на чем, собственно, я сделала достаточно глубокий курс, и мне открывались те такие. Ну, прям, скажем, очень глубинные слои, которые доселе мне, в принципе, не были ведомы. И э, курс получился достаточно глубоким, достаточно интересным. И в медитациях он включал э, новые для меня и очень такие мощные энергии, дающие возможность работать с северной мистерией совершенно на новом уровне. Поэтому, поэтому теперь пришла однозначно пора начинать выполнять мою часть уговора. И я можно сказать, что меня просто такие тыкают, что уже пора, прям буквально. Поэтому действительно пора. И речь пойдет сегодня об Одине. Конечно же, первое видео. Я думал, конечно, сначала сделать общее такой обзор на скандинавской мистерии про древо Игдрасиль. Но нет, в первом видео мы поговорим о нем, о всеотце. Одина множество имен, и если вы читали, собственно, старшую Эду, то там есть небольшое стихотворение о его именах. Собственно, это называется это песня Гремнира, речи Гремнира. В шведском языке это звучит как «Сонгин он Гремнире», то есть это, скорее, песнь о Гремнире. И Гремнир – это, собственно, один из вариантов Одина, да, то есть это одно из воплощений Одина. И он вот про себя там, собственно, говорит следующее: Один ныне зовусь, их звался прежде, Тун звался тоже Вак и Скельвинг, Ваут и Хрофт, и Ялы Кубагов, Афнир и Свифнир, но все имена стали мной неизменно. Не отрицает свою множественность своей природы. И а, на, почему я начинаю именно с этого аспекта? Потому что, наверное, хочу в первую очередь поговорить о трикстерной такой природе Одина и не о самых, наверное, его благородных чертах, но в то же время тех чертах, которые дают нам возможность понять, как правильно строить э, с ним, собственно, диалог, как правильно строить с ним сделки. Хотя, я скажу вам честно, строить с ним сделки совершенно невозможно, потому что его условия сделки таково, что сначала вы заключаете сделку, а потом он озвучивает вам ее условия. Но нужно понимать, что по своей природе Один не то чтобы злой бог, поэтому здесь вопрос исключительно доверия. И в этом определенного рода трюк Одина. То есть, когда мы заходим вообще на сотрудничество с ним, то мы должны расписаться в неком полном доверии. И доверие в первую очередь в том, что он выдаст вам ряд испытаний, ряд информаций в этом... Особенность работы с Одином. Но его главное имя Один, хотя есть еще, конечно же, самое, наверное, известное его имя, кроме Один это Ватан или Водан. И также есть, это, это германское название Одина, но есть протонорвежский вариант Водинс и э, Воданас. Здесь э, услеживается корень, который можно привести скорее как сумасшедший или возбужденный преисполненный, так скажем, ну, вот воз, возвышенный в том ключе, что вот это состояние психики, когда человек перевозбужден. Поэтому его часто это слово можно перевести как сумасшедший в том числе. И с одной стороны, наверное, глупо было бы обходить с его сторону воинственную, да? но в то же время, как для практика, она совершенно не является важной. Честно вам признаюсь. Но да, Основная функция Одина это бог войны, бог военной победы вообще-то, да, то есть если мы так скажем, есть такое маленькое уточнение. И, соответственно, вот эта военная победа, он управляет валькириями, и здесь есть какое-то такое небольшое несоответствие этому всему, потому что как личность, как некую такую персональную скандинавской мифологии нам Одина в мифах открывают со стороны шамана, со стороны Трикстера, со стороны такого Шейпшифтер, который перевоплощается постоянно, все время устраивает какие-то странные и непонятные ситуации. Одна его перебранка с Тором, когда он отказался его вести как в виде паромщика, и как он насмехался, стоя на другом берегу реки над ним, и... Тор не знал, что это Один, естественно, как паромщика, но так как он не мог до него добраться, он ничего не мог ему сделать, и Один с той стороны, притворяясь этим паромщиком, всячески дурачился, обзывался, намекал на не очень умную природу Тора, на то, что его жена ему изменяет и все прочее, прочее, да, то есть зачем он это делает, зачем он это делает, непонятно. Ну, понятно, на самом деле, я имею в виду, что нам личность Одина раскрывается совсем не с точки зрения какого-то такого доблестного воина. И, в принципе, здесь есть такой маленький моментик, что доблестный воин у нас кто? Доблестный воин Тюр. И э, в, во многих региональных мифах и в топонимике в том числе мы вообще можем, в принципе, проследить очень большое слияние Одина и, Ту, и Тюра. И, скорее всего, Тюр изначально был тем самым богом войны. Небесным богом, да, то есть тем, э, тем самым, если можно сказать, отцом. И он нес функцию небесного бога. Плюс, э, э, знаете, такие, такую работу, как интерпретацию германика, да, то есть когда, соответственно, есть эта идея э, гер, германская, э, интерпретация германика, интерпретация романика, соответственно, поставление «я». Скандинавских богов, с, с, с, германских богов, с римскими, с планетарными богами, и здесь вот такой тоже интересный момент происходит, что Тацит поставляет Одину с Меркурием, да? то есть да, с таким некоторым. Ну, у Меркурия есть немного трикстерная природа, с таким с герменсом. И, соответственно, Марс, Арес, у него это Тюрк. И э, в целом, да, то есть это объединение с Тюром, что, скорее всего, просто в каком-то там определенном моменте, мы не знаем этого, этого истории утеряно, Один вытесняет э, Тюра с э, пьедестала небесного бога и как бы занимает, э, собственно, его место, и Тюр становится сторонним персонажем, второстепенным, тем не менее принципиальным для Рагнарёка. Но э, все равно даже то копье, которым пользовался Один, вполне возможно по некоторым мифологическим намекам могло принадлежать изначально Тюру. И э, само вот это то, что касается интерпретации из э, Тюра, его происхождения, да, то... То есть Тюр по сути индоевропейский бог. И чисто этимологически это Диус. Это Зевс. Поэтому здесь есть такой моментик, что, возможно, это распространение культа Тюра имеет вот такие вот индоевропейские корни. И уже ближе к викинским временам, соответственно, к расцвету викинской культуры, Один вытесняет Тюра и занимает вот эту роль главного небесного бога. Хотя у него остается совершенно такая не небесная, а абсолютно хтоническая природа, потому что по своему функционалу Один по сути является хтоническим богом, да, то есть он, он является таким хтоническим, ну, демоном можно сказать, то есть по своей функции у него основная функция все-таки шаманизм, он маг, он колдун, он вдохновитель поэтов, вдохновитель музыкантов, да, то есть Понятно, что скальды для скандинавского человека и в, в скандинавской культуре – это маги в первую очередь. Поэтому а, здесь, когда мы говорим о его воинской обязанности Одина, о том, что он управляет валикириями, Тюр тоже, Несмотря на вот это замещение и смещение Тюра, отдавая ему другую роль, он все равно остался, даже Тюр до сих пор он управляет валькириями. И плюс еще есть такой момент у Тюра. Если Один бо бог воинской победы, такое странное разделение, то Тюр бог воинских правил, воинской честности, воинской доблести. То есть ему отдали вот это вот все благородное. Хотя на мой взгляд, то, как он поступил с Фафниром, совершенно неблагородно. Получается, они его, ну, если, я думаю, что в этом видео нет необходимости читать мифы, но, все-таки в пару слов я, наверное, буду входить в лирические отступления. Один из мифов о Тюре, их не так уж и много, но там, где они сковали фафнира. Фафнир это одно из, один из детей Локи. Локи является, Локи и Ангиборда произвели на свет трех интересных детишек. Это... Хель, Йормунгант это змей, и Фенрир. Фенрир тот самый волк, когда он в, в Рагнарёк освободится и убьет Одина. В свою очередь Фенрир убьет Видар. Но вопрос не в том. В том, что когда детей привели в Асгард, в принципе, их туда привели, когда узнали об этом, то и пригласили жить в Асгарде. Но вот этот змей слишком большой, ему дали вот в море вокруг э, Мидгарда, но потом, соответственно, Хель отдали в царство и она стала новой Хель. И э, остался Фенрир, что-то с ним делать вообще непонятно было, потому что он был очень свирепый и вырос в огромного свирепого волка. Однако доверял Тюру, и Тюр единственный, кто мог его кормить и вообще как-то взаимодействовать. Он не доверял Асгарцам, и, в общем-то, не без причины. Я не уверена, что им всем можно доверять. И, соответственно, когда пришло время, они решили, выковали тонкую ленту из дыхания рыбы, звук кошачьих шагов, корни горы, слюна птицы. Там шесть штук было. В общем, всего того, что, по мнению скандинавов, не может существовать. И, э, следовательно, Фенри понял, что это какая-то ловушка, когда они сказали ему, смотри, какую мы придумали игру. Давай мы тебя свяжем, а ты освободишься. Потому что он всего освобождался. Но из скованной ленточки, скованной цвергами, с темными эльфами, альвами, конечно, он не мог освободиться. Поэтому он сказал, что он просек, на самом деле, все сразу. Если я порву такую тонкую ленточку, никакой славы мне в этом не будет. А если я и не смогу ее порвать, то она явно скована обманом и магией. Тогда я скажусь уязвимым. Они сникли, но Тюр, главный доблестный Тюр выступил и сказал, что согласился на просьбу Финривера положить свою руку в свою пасть, в залог этого доверия. Тюр положил. И когда Федрир понял, что его все-таки обманули, ну, он руку эту откусил. Поэтому, с одной стороны, тут такое есть противоречие с Тюром, что да, вроде как он и доблестный воин, но, но не очень. Не от всей души. Поэтому, такое себе. И, в принципе, с этим много связано было потом впоследствии региональной традиции, мифологии относительно правой руки и правды, да, то есть Потом. Потом, скорее всего, может быть даже, не знаю, не факт, но вполне возможно, то э, идея класть правую руку на Библию, когда ты клянешься говорить правду и только правду, возможно, имеет свои корни искать легенде. Потому что э, если ты как тюр, не такой вот обманщик, то правой руки у тебя нет, правда, ты не сможешь сказать. Наверное, не знаю. Это так, домыслу вслух. И, следовательно, возвращаясь к Одину, потому что да, то есть, если вот Тюр он является все-таки, у, у него вообще одна функция, он воин. Его руна он связан с руной Альгис, тем не менее, но все-таки его главная руна это Тейвас, это руна какая устремительная, да, то есть это стрелочка, следовательно, это это движение вперед, это мускулинность. И все в его образе говорит о том, что да, это такой классический бог войны, это классический Марс. То Один, конечно же, вообще никак об этом не говорит. Один э, шастает в, в натянутой на лоб шляпе, в плаще, с палкой своей, с одним глазом. И в принципе сказать, что в нем что-то сильно выдает какого-то доблестного воина нельзя. Он а, больше имеет все-таки значение для развития всех сюжетов, многих сюжетов, именно как шаманы, как трикстеры. Поэтому здесь а, я думаю, что его изначальная роль абсолютно хатоническая, то есть его природа хтоническая, И поэтому, а, наверное, с, с магической точки зрения именно этот аспект Одина представляет для нас интерес. Опять же, только Один а, мог делать сейд. Потому что мужчинам не пристало заниматься сейдом. Это исключительно женская магия, так как она связана с изменением состояния сознания, а воины себе позволить этого не могли. Но Один совершенно не гнушался этого и ä, принял уроки от Фреи и освоил сейд. Тюр, Тюр, Теус, мы Видим, да, вот эту чистую такую классическую индоевропейскую природу. Мы видим Тора, Донара, Перуна и прочих. То есть мы видим Тора, а, Громоверца. Мы видим тоже достаточно классическую архетипическую индоевропейскую историю. А вот Один, нет. Один не может входить в пантеон с такими... Изначально с такими богами. А, поэтому все таки все-таки мы определяем его в хтонические создания. Хтонический, я имею в виду, естественно, как стихийный, да, то есть изначальный природный. И э, он по своему какому такому, природ, по своей природе слишком неоднозначный. Его невозможно назвать исключительно созидательным богом или исключительно разрушающим богом. Он, тем не менее, по мифологии, по космогонии скандинавской создал Мидгард. Ну и вообще в целом создал все, все эти миры. А, ну не все, часть из них. И а, в целом, конечно, у него есть созидательное начало. Поэзия, магия. Он дает нам инициацию. И, наверное, это его самая такая главная функция шамана – это именно инициация. Потому что одиническое посвящение, то, что сделал с собой Один, Пригвоздив себя своим копьем к древу Игдрасиль, провисев 9 дней и получив за эту жертву руны, он тем самым, конечно же, показывает там свою шаманскую, свою инициирующую природу. Один начал очень много войн, начиная с первой войны с ванами, отвоевав у них власть, по сути, он обрел управлению он обрел власть среди миров древы игдрасель он возможно является в какой-то степени также и локи то есть локи может быть отражением его природы хотя конечно локи безусловно также и отдельное божество о котором также будет естественно видео на этом канале если вам интересно именно мое видение то welcome если мы возьмем вообще этический аспект Одина то. Наверное, будет довольно-таки сложно на нащупать этику Одина, но тем не менее она там есть. Она есть, я, я не вижу ее, может быть, вот так вот через мифы, но я вижу ее в работе. И с одной стороны, да, то есть это родоначальник, в принципе, не только побед, но и воин, собственно всяких распри, тот же самый распри конунга и Хедины, и там тоже все сложно с этим. И Один не последнюю роль сыграл в провокации всего этого процесса. И а, его шаманские путешествия в мир мертвых за знаниями. Вот он, допустим, то, что он приезжает, пребывает на своем коне, который, кстати, родил Локи слепнире об этом позже. Он в, в Хель, он пробуждает пророчицу Вельвию для того, чтобы выпадать у судьбу богов. Так что так. Но ну, это порицание вельви это старшая часть. Также есть песень о вектами. Это тот... тот тоже, соответственно, часть. И да, безусловно, он является неким шаманским посредником между человеком и божественным древом Эгдрасиль. Ну, кстати, Иг одно из имен бога, которое какой-то, в принципе, может означать коня, нет, что ездовое и Эгдрасиль, то есть то мировое древо напрямую ассоциируется с Одином, с конем Одина даже, да, то есть он ездит на древе. Он, конечно же, вопрос, кто мудрость Одина на которые выплескиваются на поэтов, на э, музыкантов, это мед поэзии, конкретный мед поэзии и то его имя возбуждение, перевозбуждение, экстаза тоже, в общем-то, один связано больше с этим аспектом, водан даже связано больше с этим аспектом тем, что он дает этот мед поэзии и творческий человек преисполнившийся к статическому может сам становиться мостом между божественным и человеческим, но он... Один невероятно э, жаден до знаний. Поэтому э, познание через Одина, наверное, самые глубокие. Э, одинический гнозис это — это отдельная такая... Я так его назвала, конечно, я не думаю, что он такой есть, но э, сама э, работа с Одином и с э, медитациями для познания той или иной природы — скандинавской мистерии очень отличается от работы с другими богами, потому что Один сам невероятно же один до знаний, ему интересно исследовать, он э, самый мудрый, потому что за знание он отдаст вообще все, <laughs> он невероятно любопытен, и это очень сильно и очень резко отличает его от других богов. То, что он э, пригвозил себя к древу Игдрасили ради мудрости, то, что он отдал свой глаз в источник мира ради того, в мудрости, чтобы понимать, как эти руны расшифровываются, а, то, что он мучает бедного Мимира, <you want> <die> <laughs> то есть, в принципе, Мимир уже хочет умереть давно, Мимир это великан, вернее, голова великана, которая храняет источник, где Один хранит свой глаз, источник мудрости, и Один постоянно приходит к Мимиру, разговаривает с ним, требует с него советов, анализов и всего остального, хотя Мимир, по-моему, только хочет умереть, и все. он уставший, когда и работал с Мимиром, там, такое, уставший, издевающийся, саркастичный, и, в общем, да, я думаю, что если бы он мог, он бы с удовольствием умер. Вот здесь, наверное, такой очень момент, то, что Один объединяет не просто вот эти шаманские познания, его включенность в хтонические силы, да, то есть в смерть, в подземные миры, вот все перерождения, в жертвы, в глаз положить там в этот, в источник, вот это все, да, но у него еще есть и абсолютно такое небесное начало, да, интеллектуально то есть то, та же самая поэзия, тот же самый мед поэзии, та же самая интерпретация рун и письменность, э, да, опять же, то есть это же абсолютно такая такие небесные знания, да, то есть это не шаманские знания, это, это знание уже другого порядка уже более высшего божества. И вот, и вот здесь, конечно, природа Одина она раскрывается таким невероятно цветастым полотном, что он объединяет в себе что-то действительно хтоническое и небесное. Да? И именно поэтому, наверное, наверное, за счет того, что он сдвинул Тюра со своего престола, но при этом не утерял своей хтонической природы, он стал вот тем единым связующим, божеством, который, в принципе, можно назвать божеством скандинавского гнозиса. Один не гнушался никаких инструментов, чтобы добыть себе знания. Он и пробуждал мертвых. Ну, помимо вельвы, помимо вельвы, он, в принципе, выведовал тайны разных у мертвых, ему нравилось это делать. Он мог отнимать... У него была такая способность, как отнимать силу, передавать и другим. Он грабил курганы. Почему нет? Поэтому вот, вот такой вот интересный человек Ну не человек, конечно, вот такое интересное божество Ну, безусловно, одиническое посвящение стоит совершенно отдельного диалога И мы немного о нем поговорим Вообще, я, я не думаю, что очень много есть богов Которые совершают жертву во имя чего бы то ни было Но они есть Но сказать, что есть какой-то такой общий архетип бога, который приносит жертву, я, наверное, не могу. Тем не менее, они есть. То есть мы берем Тюр, это Один, это Христос, это, в принципе, в книге Еноха мы можем говорить и о Самаэле, мы можем говорить о Прометее, но прям сильно много богов, которые принесли жертву во имя чего-то высшего, наверное, не так много. Но они все равно присутствуют, и здесь... Здесь, наверное, важно какой-то аспект выделить из этого. Да, я знаю, что, естественно, Христос в первую очередь ар архетипически соотносится с солнечным воскресающим Богом, понятно. Но, тем не менее, вот этот аспект жертвы меня вот здесь очень интересует. Мне кажется, что все равно какие-то пересечения здесь имеются. Потому что... Жертва Бога, она не жертва чему-то высшему. да? Это всегда, это всегда что-то что равное, что-то такое интересное. Это, это, это некий процесс алхимический, некой диффузии. Боже, ладно. Это процесс преобразования своей природы. Жертвующий Бог дает в себе возможность дальнейшего изучения. Себя же возможно. Возможно природа окружающей. Но тем не менее, жертва Бога перед ним же открывает врата, и мы, жертвуя что-то, мы жертвуем тоже, чтобы причаститься к божеству. Бог жертвует, чтобы изменить, преобразовать природу. Мысли вслух. Ну, речь в речах Высокого, мы одиническое посвящение несколько описано в речах Высокого. Тоже Один. «Знаю, висел я в ветвях на ветру, Девять долгих ночей пронзенный копьем, посвященный Одину». В жертву себе же, на дереве томчий корни, сокрытые в недрах неведомых. Никто не питал, никто не поил меня. Взирал я на землю, поднял я руны, стена я их поднял, и с дерева рухнул. Девять песен узнал я от сына. Бельторна, без для отца, меду отведал великолепного, что водорог налит. Стал созревать я, и знания множить, расти, процветая, слово от слова. Слово рождало, дело от дела, дело рождало. Руны найдешь и постигню знаки. Сильнейшие знаки, крепчайшие знаки. Хрофт их окрасил, а создали боги. И Один их вырезал. Один, чтобы их получил, чтобы их получить принес в жертву себя же себе же. И э, вообще, да, изначально он породил всего 9 рун, дальше. Дальше появилось еще 15. Кстати, среда, день Одина, Wednesday, или в шведском унт, так, тот. Есть и римское, естественно, наследие, потому что саму, саму структуру семидневной недели германцы приняли у римлянов, а у римлянов среда была Меркурием. Так как катоцит, с легкого тацита Один и Меркурия отождественны, то так и вышло, что у нас всегда это день Одина. В связи с чем хочу вспомнить очень важную, наверное, работу Нила Геймана «Американские боги» и его образ мистера Среды. И вот, пожалуй, наверное, нет, наверное, более детального описания характера божества, чем у него. И то, как с ним работать, как с ним заключать сделки. Вообще, я не знаю, почему Нил Гейман отрицает, что он маг, но то, какие вещи он подмечает... Как минимум он изучал оккультизм, а может быть просто прикидывается тряпочкой, потому что, в принципе, <смех> в принципе, понимать некоторые аспекты, наверное, невозможно, не практикуя магию, не участвуя в ритуалах. Не знаю там его позицию, но то, что он в них участвовал, в этом я уверена. И, и то, как он понимает э, природу Одина. Это тоже совершенно невероятно. И э, если вы читали, ну, сериал к сожалению, сняли с производства, да, то есть они дошли до достаточно ключевой точки в книге. Ну, я там не знаю, не буду спойлерить, наверное. Но э, в целом, в целом, да, то есть конец книги раскрывает более такую мощную природу Одина, э, Пожалуй. Да, но она же и раскрывает те, кто читал еще более хитрую природу Один, <свят> да, То есть насколько, если и попробую без, не спойлера говорить а, о том, что чего она закончилась, но да, то есть та, вся вся эта ситуация и кто в итоге все это, как это все в итоге раскрылось, как это развернулось, полностью показывает нам, кто в общем-то такой Один. И что ничего более интересного, чем изучать э, природу себя и природу вокруг себя для Одина в этом мире не существует. И так неприятно. Они закончили конечно сериал, совершенно шикарный. Не знаю, чем он не зашел зрителям. Но момент, да, когда Тень проходит отеническое посвящение свое, когда он выступает повешенным. Это прямо такие очень красивая точка книги и красивое рождение Тени как персонажа и его возможности, возможности, противостоять Одину в итоге, да, тому мистеру среде именно этому, этому воплощению Одина. Там и есть другое, еще. А, поэтому, поэтому, конечно, для мага, для практикующего самые на важные аспекты в медитации, в том числе, это то самое одиническое посвящение и возможность через Одина прикоснуться вот к этому самогнозису, самопознанию и, собственно, тоже пройти, хоть в медитации, но вот то самое одиническое посвящение. В, в некоторых моих рунах у меня есть одиническое посвящение, у меня есть его медитации, где мы это проходим, есть медитации, где мы становимся древом экдросил. Тем не менее а то, то, как Нил Гейман описывает э, Мистера Среду, как такого Трикстера, э, шамана, игрока в первую очередь, это действительно очень отражает реальность. И с Одином я бы рекомендовал вам заключать сделки только тогда, когда вы полностью уверены, что вы тоже хотите поиграть. Что вы готовы к игре с богами. Не в плане того, что вы... Там, хотите их переиграть или еще что-то, а играть вместе с ними. Когда вы отпустите именно аспект ценности светского мира, вот в таком ключе и вашего развития, и когда магическое ваше становление станет более интересным, более важным для вас, то Один вас поддержит. И я я работаю с такими системами, естественно, где мы работаем с инвокациями, инвокациями богов. И Один, заключая договора с богами, нужно понимать, естественно, что вы, что вы делаете. Нужно уже иметь определенный опыт, нужно иметь уже вашего, ну, можно сказать, главного бога. То есть... Для меня моим главным божеством все равно является Инана. В ключе некого постоянного сотрудничества, постоянного контракта это, конечно же, Инана. Но это не воспрещает мне, как любому другому магу, который выбрал свое божество, заключать какие-то сделки с другими божествами. Одина я могу рекомендовать тогда, когда вы уверены что из вас не торчит различного рода шипов, из которые вас можно поддеть. Потому что он подденет. За самый торчащий, самый болючий. Однозначно. То есть, заключая сделку, он предлагает сразу, он сразу же прямо объявляет, что я, если иду на сделку, могу узнать условия сделки только после ее заключения. Идя на сделку, я ему доверяю в том, что он устроит мне испытания однозначно. А самое главное, я доверяю себе, что я эти испытания смогу пройти. Поэтому, please, имейте это в виду. Так что вообще это видео, естественно, не планируется как образовательное с точки зрения истории мифологии. То есть это больше именно применение мифа на... В применении мифов в магической практике, я могу сказать однозначно, что уже сделка, сделка того стоила: Да, болючие места были подтыканы, подерганы, рамки раскрыты. Все по, как полагается. Но такой интересный момент, что согла я согласившись на такую слепую сделку, кстати, вот заметьте, что в Нила Геймана, конечно, там ну, не говорится прямо на это. То есть там э, тень выведывает какие-то хоть какие-то условия сделки. но В общем, и целом он все равно кота в мешке там покупает. И э, согласившись на такую сделку слепую, ты доверяешь и себе, ты показываешь себе и Богу, что ты готов с ними играть, э, ты готов э, к этой. К этой игре. И может быть в качестве награды, может быть, не знаю чего, но в медитации я получила такое, что я могу выбрать условия того, как меня будет испытывать. Вот. Странно, конечно. Но ладно. Я выбрала, Так что я не знаю, закончено ли испытание. Скорее всего, нет. Потому что я еще планирую в этой области развиваться, поэтому, наверное, нет. Но... На, на, на момент, да, то есть когда, соответственно, я озвучила некие базовые принципы, на которых я готов в условиях пройти эти испытания, то, да, испытания начались, безусловно. Но, тем не менее, те знания, те, та глубина, куда благодаря этой сделке я ушла в рунах, однозначно того стоит. Ну и плюс, конечно, эти испытания, они же не тоже не просто так. Естественно, если... Ты играешь в эту игру то это испытание там где ты хочешь расти И, соответственно я обозначил где я хочу расти вот там в общем то мне и показываю подсвечиваю все к чему я не была готова и э, здесь да здесь вопрос в том что как ты это воспримешь ты воспримешь это как игру ты сможешь воспринять это окей поехали да то есть начать работать над этим э, именно вот с такой точки зрения с точки зрения Игры с богами, а не с точки зрения того, что о боже, почему опять-таки не сыпется все это непонятное, сколько можно, трансформаций, каких-то движений, силодвижений, постоянного, постоянного духовного роста, постоянного постоянных каких-то обучений, учений и все прочее. Когда. В какой-то момент ты понимаешь, что это, в принципе, всегда будет. <смех> что отныне твой путь мага, он вот здесь, и он не, никогда не будет такого, что ты там где-то будешь духовно отдыхать. Это всегда будет труд, труд, э, всегда будет трудом, то да. И одним из, <смех> одним из испытаний, э, которые, собственно, Один мне устроил, это был хейт. Э, ну, это такое <смех> не самое страшное. Но, в целом, подсветило, в общем-то, тоже, откуда, откуда я, может быть, не совсем-то ждала. Может быть, хотя это было на поверхности, а, но мы не, немножко прячемся всегда, поэтому, а, поэтому не, не ждала. И я думаю, что как раз-таки вот этот аспект еще будет много-много-много. Но, да, то есть, как только я определилась со всем этим, я прям отхватила вообще хейток вообще со всех сторон. Любая моя публикация... Реклама запущенная, все, в личку какой-то хейт, какие-то оскорбления постоянно, что какие-то обзывательства что вообще просто огонь. У меня неделя была такая. То есть прям хейт, хейт, хейт. Но в какой-то степени мне понравилось. Потому что в итоге это такой маленький примерчик, маленький маленькое испытание, когда вот эта неделя прошла, и у меня очень резко увеличилось. Моя виз визибилити, продаваемость и так далее. Ну ладно, неплохой результат в целом тоже. А, но тем не менее, да, то есть это тоже такая была часть, часть вот этой игры, в которую я, собственно, согласилась играть. Остальные я не могу раскрыть пока что, а, потому что я еще в процессе рефлексирования на все вот произошедшее и в целом выстраивания еще дальнейшего пути, поэтому посмотрим. Но а, я думаю, что хейт это такая лакмусовая бумажка вот этих процессов, которые я прохожу именно с Одином. И он вообще такое любит. <смех> поэтому, поэтому я не удивлена, что первое, на чем отразилась моя работа с ним, это вот этот вот хейт. Один, ну, должно быть, наверное, интересно играть с вами. Тогда вы познаете много мудрости. Вообще вся идея, так скажем, у многих, с многими богами. Богам интересно сотрудничать с тем человеком, который имеет в себе этот заряд дерзновения, зайти за пределы догмы. Но без этого будет сложновато. И опять же, да, самое важное, самое главное в работе с Одином это ваше собственное доверие себе. Один не может использовать что-то вне вашей природы, чтобы устроить вам испытания. То есть это не будут никогда внешние, если это неинтересно ему. Просто обрушить на вас какое-то непреодолимое божественное препятствие, в этом нет никакого смысла. Поэтому здесь, здесь нет смысла бояться, что он перекроет вам там все из-за испытаний и так далее. Нет, испытания будут... Это испытания вы будете устраивать себе сами. И поэтому именно ваше дерзновение э, в том, чтобы пройти некие челленджи для обретения нового качества себя, это то, что интересно Одину, и та энергия, которая ему интересна. Э, забавно, что многие, допустим, маги, ну вот если брать э, некую интернациональную, так скажем, жаманическую организацию, или там, ну вообще в сети можно найти очень много храмов посвященных Одину, и есть одна главная, так скажем, объединяющая черта, что нужно жертвовать, какие дары нужно нести Одину. И да, понятно, что там вечно-зеленые растения, понятно, что мед, понятно, что мясо, хлеб, там, сыр, все такое. Но самое, наверное, важное, это и главное, что вы можете предложить Одину, это сделать что-то с позиции лидера, особенно если для вас это сложно. То есть, для него самая главная энергия будет, это ваш выход в субъектность, ваш выход в лидирующую позицию, где вы осмелитесь управлять какими-то процессами в своей жизни. Если вы уже и так лидеры управляете всеми процессами, то ну, он найдет, что, что где там подцепить, поэтому не бойтесь. Сама идея, сама идея того, что вы готовы на такие испытания, она должна внутри присутствовать и... Для него вот эта энергия того, что вы можете войти вот в позицию преодолеть себя, в позицию выше, встать, это и будет пред... предложением вашим. Ну, если уже вы во всех местах лидер то да то есть тогда это вопрос преодоления себя и лидерства над своими слабыми в принципе инвокация Одина проводится достаточно просто обычно рекомендуют синюю ткань это как любимый цвет но я проводил на берегу у меня не было синей ткани но обязательно нужны руны как его главное детище да то чтобы причастны у меня были с собой руны свеча мед э, в смысле не мед это, алкогольный мед и я соответственно вода и да, то есть я через стихи может быть сначала, то есть это в медитации все равно все происходило, то есть я предложила ну как любая инвокация, нам нужно какое-нибудь воспевание Бога всегда, да, то есть мы должны призвать его, отмечая его функции то есть у нас так, такое есть правило Поэтому это была самосочиненная молитва, восхваляющая его и просящая, чтобы я, так скажем, получил контакт, получил знание И дальнейшее уже происходит, естественно, если вы практикуете маг, то вы знаете, как работает инвокация. Дальше вам уже нужно общаться. То есть, либо это полутрансовое состояние, либо это, если вы делаете в группе, можете... Кому что первый придет в голову говорить по словам, да, там, записывать кто-то, кому как удобнее, собственно. Но контакт состоялся, очевидно, потому что я свои знания получил, и вообще это было еще, собственно, летом, поэтому за полгода эти, ну, сентября или, за эти полгода я уже однозначно могу сказать, что контакт состоялся, <laughs> потому что курс уже практически там больше, чем на середине. Uh, и энергии, с которой я работаю, получил, которым я получил доступ, у меня до этого, этого доступа просто не было. И, конечно же, испытания, которые я за эти полгода прошла, uh, тоже однозначно показывают, что все состоялось. И, соответственно, да, то есть пришло время мне выполнять свою роль. Ну, так скажем, у нас стала несколько уровневая сделка, поэтому если будут еще, посмотрим, как оно дальше будет воплощаться. Но все равно дальше, вот, начинаю с этого видео. Может быть, первое видео будет не самым удачным, но мы будем возвращаться к Одину, когда я буду рассказывать о других богах, когда я буду рассказывать в целом о мистериях, о практиках северных. Так что... Следите за эфирами, если вам интересно именно работать с скандинавскими богами. Я могу вам детально описать, я могу дать текст моей молитвы, но на самом деле, мне кажется, если вы будете сочинять самостоятельно, просто моя молитва, я не молитву плет, если честно, она плохенькая, но работает. Потому что здесь вопрос такой, да, то есть это... Вы, вы посхваляете божество, потом вы просите, что вам надо. Поэтому, в принципе, на пределах своих возможностей делайте то, что вы можете. Вы можете скачать где-то из интернета, можете мою использовать, но на самом деле... Если вы просто посмотрите, например, и создадите некое свое обращение к Одину, будет, конечно, гораздо лучше. Потому что это будет то, что вы вложили в эти силы, потому что то, что мы вкладываем, это тоже имеет значение. Конечно, я тоже могла бы взять... Вот, вот есть прекрасный... Есть nortonpaganism.org, и там вот есть храм Одину. Вот прекрасно есть на английском языке, правда, молитва. Ну, я не, не могу, ну, в общем, призыв, да, соответственно, вот. Можно оттуда взять, конечно, все можно. В интернете призывов Одину, восхваления Одина очень много, но я рекомендую вам писать свои. Всегда рекомендую писать свои. Это если вы рассчитываете на инвокацию индивидуальную, где вы будете входить именно в медитацию. Если вы будете групповой использовать, то можно, я думаю, стандартные какие-то тексты из интернета. Если там вас наберется человек 5, например, то уже можно делать групповую инвокацию. И уж обязательно, что вы там зачитаете. Ваша коллективная энергия все равно все сделает. Так что так... Это первое видео об Одине, я думаю, я продолжу диалог об Одине, работе с Одиным и а, некоторые другие его шаманские стороны, и может быть мифы и легенды, потому что слишком длинно получается. Ну и как через какое-то время перейдем к следующим божествам и мистериям. Спасибо вам за просмотр, ну и хейдо, hey, как говорят у нас тут в шведоязычных Фернендии.